Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Power LDTI Данный индикатор является перекрестным включает в себя два разных показателя Использовать данный индикатор можно как на малых, так и на крупных таймфреймах А подойдет больше всего такой индикатор именно новичкам Так как правило для открытия сделки с помощью данного индикатора всего одно Но эффективность при этом на довольно высоком уровне Одним из преимуществ данного индикатора является то, что он может использоваться на двух разных экспирациях. Это экспирации в одну или в три свечи от текущего таймфрейма. О том, как и когда использовать какую экспирацию поговорим позже, а сейчас обсудим установку данного индикатора. Устанавливается данный индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4 и настройки остаются по умолчанию. Также, как всегда, в конце статьи вы найдете шаблон для данного индикатора, чтобы не настраивать график самостоятельно. Но если же вы устанавливаете индикатор вручную и у вас что-то не получается, посмотрите видео прямо в этой статье, в которой рассказывается, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь перейдем к правилам торговли по данному индикатору, которые рассмотрим на графике. И первое, о чем хочется сказать, это об экспирациях. Экспирации для данного индикатора предусмотрены двух видов Одна свеча от текущего таймфрейма и три свечи от текущего таймфрейма Чтобы понять какую выбрать экспирацию стоит обратить внимание на ваш торговый стиль Если вы любите скальперские сделки и малые таймфреймы То вам подойдет одна свеча от текущего таймфрейма если же у вас более консервативный стиль, и в особенности если вы любите торговать на крупных таймфреймах, начинающихся от часового и выше, то вам подойдет экспирация в три свечи от текущего таймфрейма. Если говорить о правилах торговли, то как уже было сказано, они очень просты и правило всего одно. Для открытия опциона Call нам требуется, чтобы фиолетовая линия индикатора пересекла синюю снизу вверх и свеча закрылась, после чего и можно открывать сделку. Для открытия опциона PUT требуется, чтобы фиолетовая линия индикатора пересекла синюю линию сверху вниз И после закрытия свечи можно также входить в позицию Также хочется внести важное замечание, касающееся флетов Если вы наблюдаете флетовую ситуацию, как в данном случае, то открывать сделки не рекомендуется Так как данный индикатор будет давать очень много ложных сигналов, что приведет к потерям Вот и все правила при работе с данным индикатором и прежде чем перейти к реальным примерам, хочется сказать о том, что многие пишут нам, что мы пиарим лишь одного брокера под названием Pocket Option и не даем альтернативных брокеров для торговли. Но на самом деле это не так, и у нас есть счета почти у всех брокеров бинарных опционов из нашего рейтинга, так как никогда не знаешь заранее, какой ранее проверенный и надежный брокер закроется или просто перестанет выплачивать средства трейдерам. Поэтому если у вас есть крупная сумма для торговли, то лучше распределить ее между разными брокерами, чтобы диверсифицировать риски. И сегодняшние примеры реальных сделок с помощью данного индикатора мы будем совершать через брокера бинарных опционов Binarium. И хочется сразу отметить, что совершать мы будем скальперские сделки с экспирацией в одну свечу от текущего таймфрейма. Давайте приступим к торговле и посмотрим, что из этого выйдет. Как можно видеть, было совершено три сделки по турбо опционам, которые принесли 130 долларов прибыли. Однако не стоит забывать, что использовать данный индикатор можно из более длительной экспирации, даже на минутном таймфрейме. Главное всегда соблюдать правила money management и тестировать стратегии и индикаторы перед реальной торговлей. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные обзоры стратегии и индикаторов в будущем. Желаем вам успешной торговли!